приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Мир дома нашему общему процветанию ходу воровскому. Арестанты данным прогоном хотим довести до вас следующее. Мы, масса воров, говорим вам, что людей, которых по мусорскому беспределу и пыток, насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными. Они также полноценно могут жить в общей массе мужиками – ровно тех, кого облили мочой, а тех, кого коснись ха. М. Мы, воры, не говорим вам есть и пить с одной посуды, но и отверженными их делать не надо. И нельзя их приравнивать петухам. Они могут находиться в массе. Унижать и глумиться над ними – это не людское ибо по-человечески им можно только сочувствовать арестанты. Мусора ломая, таким образом людей записывая все на камеру, дабы потом манипулировать ими делают из них сук. Доводим до вас следующее. Арестанты кто прошел через мусорский беспредел и дал подписки и унизили вышеизложенным способом. Не идите дальше на поводу у мусоров, Думая, что вы будете изгоями, нет, тысячи нет, вы главное в курс ведите людей, и вам всегда протянут руку и помогут. Не делайте из себя демонов примером тому, Иркутское управление Саратовское там сломав многих, и какая-то часть пошли на поводу у мусоров и начали ломать других арестантов. Имя таким гады, резюмируя все вышеизложенное, доводим всех, кто прошел этот мусорский беспредел, ставьте в курс за все, дабы это впоследствии не было новостью, а других относятся с пониманием и сочувствием. Ибо каждый может попасть в эту ситуацию. Мы во многом завяжем руки мусором и этому блядскому произволу. С пожеланиями к вам добра, здоровья, единства и благополучия. Мы масса воров данный прогон размножайте и прогоните по всем тюрьмам, лагерям России.